момент, Конечно же, за кадром, дорогие друзья. Да, у нас ни много ни мало добавилось очень много интереснейших а, постройщик. Также мы немножечко апнули нашу базу. Также поставили немножечко побольше витричков. И самое главное, это, конечно же, я решил добавить немножечко модов в эту замечательную игрушечку. И теперь стало, ребят, нам гораздо хардкорнее играть в каком-то а, плане. Даже на данный момент над нами постоянно, ребят, кружит корабль Не Доброжелатель, вот там вот, смотрите, выше Маяка наверху, а, очертания Его вы можете сейчас наблюдать Он, да, он далековато, но он не маленьких Размеров, и у нас, ребятки, постоянно Рядом с нами летают гости И преподносят нам всячески Интересные а, сюрпризы, о которых Естественно, я вам поведаю в сегодняшнем нашем а, Видеоролике, так что, зритель Пожалуйста, не отключайся смотреть это видео до конца Будет очень много интересного, годного Контентика по данной Игрушечке, также не забывай ставить лайкосики Под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя Поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм. Ну что ж, друзья, начинаем обзор нашей базы под названием «Рассвет». Ну и давайте сразу же начнем с обзора вот этой вот интересной постройки, которая является у нас а, мини-гаражом для нашего с вами а, транспорта, который, я смотрю, нуждается а, в ремонте. Кто-то нашему воробью, смотрю, подбил жестко лапу, надо бы нам срочно это все дело как-то подправить Давайте а сейчас сделаем первичный, ребята, осмотр Первичные какие-то действия И я смотрю, лапа вроде бы перестала Наша дымиться А какой у нее статус? Немножечко нам не хватает ресурсов на ее починку. Да, ребят, вот такое вот, ребят, у нас посадочное место здесь имеется. Здесь у нас в основном всегда тусуется наш с вами челнок воробей, который для нас добывает всяческие интересные ресурсы. Да, ребят, починили мы все-таки эту лапу, эту конечность, без которой наш воробей будет, конечно же, садиться цепляться гораздо хуже, чем с этой штуковиной. Поэтому во всем, ребятки, есть смысл. Да, ребят, вот такой вот у нас мини-гараж здесь сейчас имеется. Сюда мы загоняем нашего воробья, конечно же состро... построен он был на скорую руку, мы его конечно же доработаем со временем, может быть вообще уберем, потому что не совсем удобно сюда залетать, но тем не менее пока что вот таким вот образом все у нас здесь обустроено. Ну и сам ребят, пожалуйста, челнок воробей, на котором я как уже и говорил мы летаем, мы собираем всяческие ресурсы для наших каких-то определенных нужд. В общем этот парень нам всегда помогает в доставке и перевозке самых необходимых нас, нам компонентов, поэтому и место быть на нашей, конечно же, базе. Я бы сказал, на макушке нашей базы, потому что мы сейчас находимся именно наверху нашей базы. Основная часть базы, конечно же, находится под нами. Так, ну что ж, переходим к следующему транспортному средству. Я уже, так понимаю, многие его видели. Это значит у нас внедорожник под названием, под кодовым названием «Рысь», который также является самым таким ярым средством передвижения именно по суше. Да, друзья, этот парень нам также также привозит какие-нибудь ресурсики. А, в основном это, это, ребят, машинка является как автомобилем поддержки, да, для нас. Мы на нем сможем а, перевернуть любой практический транспорт, который попадется в какую-нибудь нехорошую а, ситуацию. Да, это, ребят, машинка поддержки. Она уже, кстати говоря, закончена, да, на финальной стадии. И если, ребят, вам интересно будет ее детальный обзор, обзорчик, то я, конечно же, могу снять отдельное видео. Поэтому, ребятки, голосуйте в комментариях. Если нужно будет, конечно же, сниму обзорчик по-любому. Из этих транспортных а, средств Пройдемте, ребят, дальше а Здесь у нас стал жертвой падения метеорита Наш прицепчик, да, ребят, тут упал метеорит У нас здесь постоянно происходят метеоритные дожди Не знаю, как на эту серию получится снять или нет Но если вдруг получится, я обязательно сниму и покажу И вот такой, вот, ребят, прицепчик у нас здесь образовался Да, давайте тоже его починим Потому что я так понимаю, что метеоритами Нам отбило немножечко колеса И это, у ребят, у нас, в общем, прицепчик Который выполняет дополнительные а, как, как бы допол функцию дополнительного контейнера Вот к этому вот внедорожнику а, рыси. То есть это прицеп для рыси, как можно догадаться, наверное, по его окрасочке. А, он у нас автономный, да, вот с такой вот зарядочкой. Я смотрю, солнце у нас, похоже, сейчас скоро выйдет из-за гор. И здесь уже, смотрите, кусочек солнца имеется. А это значит, что батареечка уже начинает работать и вырабатывать электричество. Я имею в виду солнечная вот эта вот а, батарейка. Да, ребята, он оборудован этот модуль двумя, значит, коннекторами для присоединения летающих каких-то средств, то есть сверху. Ну и также с, а, а, присо... модулем присоединения его, конечно же, сбоку для а, выгрузки. Естественно, мы его потом достанем, мы с ним будем взаимодействовать и возить на нашу базу огромное количество ресурсов. Забыл вас, ребят, познакомить с еще одним совершенно новым десантным транспортным средством. Это, ребятки, шмель, прошу любить и жаловать. Да, это транспортное средство предназначено в основном для десантирования живой силы. На какие-то горячие точки, да, ну, либо же для разведки каких-нибудь неизведанных э, источников сигнала, да, вот мы на нем обычно вылетаем, здесь у нас есть оружие вот в этих вот ящиках если сюда вот, ребят, заглянем, да, здесь скорострельные автоматические винтовки у нас имеются, которые, естественно, стреляют, да, и для них, собственно говоря, припасы такая, отсюда припасы, похоже, техник забрал, да, этот, этот проект сконструировал мой, значит, коллега техник, который им, им и занимался, да, он у нас такой небольшой, маленький, но пока что, ребят, у нас напряги с ресурсами иногда бывает, бывают, поэтому нам, чем меньше транспортное средство, пока что, тем лучше. Конечно же, офигенные какие-то корабли мы в перспективе планируем строить, но не все сразу, друзья. Все определенно будет со временем, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал, следите за событиями, и вы станете свидетелями многого интересного по игрушечке Space Engineers. Ну, а мы, друзья, продолжаем. Так, Шмеля я вам показал. Да, этот парень нужен нам для десантирования. Также этим парнем мы подбираем неизвестные сигналы спутников. Да, вот таких вот, где у нас есть в округе, нет неизвестных сигналов спутников. Сейчас посмотрим. Вроде бы я не вижу неизвестных сигналов. Да, ну, в общем, бывает, падают здесь спутники, да, выбрасывают их из космоса к нам. Короче, падают просто нам на голову. И вот этим вот транспортным средством мы за ними летаем и подбираем, собственно, привозя сюда на базу, а уже здесь потом распиливаем. Капец, как нас все-таки обстреляли уже, ребят, астероиды, метеориты. Это, смотрите, ребят, просто ужас. Если вот так вот с высоты посмотреть, то у нас просто-напросто... Блин, а у меня есть это топливо-то? Да, топливо есть. А то могу сейчас взлететь и упасть. Смотрите, ребят, с высоты, если посмотреть на нашу базу То у нас тут просто все испещрено Вы посмотрите, какая площадь Вся обстрелена, друзья, метеоритом, дождем Вот там вот даже, смотрите, на воде Видны вот эти огромные кратеры Вот падение метеоритов Да, ребят, мы тут находимся постоянно под атакой И под обстрелом у нас очень опасное место Поэтому мы и поместили нашу базу В подземелье Именно там мы себя чувствуем В безопасности Не думая о том, что вот-вот нам на голову Какая-нибудь Глыба каменная да упадет Так, ну что ж, продолжаем, друзья Это у нас, значит, установка пусковая на этапе разработки Она у нас, в общем-то, так и осталась Да, мы с ней больше ничего не делали Скорее всего, мы ее спилим И вместо нее поставим что-нибудь а, другое И это, ребят, у нас, конечно же, ветряная установка самая Самый пока что основной источник энергии а, Который вырабатывает и поставляет электричество прямиком к нам на базу Но я вам хочу сказать, что, что что друзья, этого нам недостаточно уже становится Потому что наша база постоянно растет и ширится. И вот этих вот шести ветряков нам, ребят, недостаточно, потому что энергопотребление растет с каждым а, разом. Ну и наверху вот здесь вот, ребята, обосновалась вот такая вот пушечка. Так, секундочку, подожди, не падай. Есть там у меня еще топливо? Давайте посмотрим, сколько у меня там топлива-то в инвентаре хватит. 11%. Да, хватит пока что, ребят, посмотреть на эту турельку. Да, есть у нас, ребят, вот такая вот турелечка, которая способствует тому, чтобы сбивать астероиды, да, которые летят на нас. По крайней мере, мы теперь частично от них защищены, по крайней мере а, точно на нашу базу вроде как не должен упасть астероид, если же, конечно, и будет лететь не огромное количество, и турелька просто с ними а, не справится. Да, ребят, вот такая турель Гатлинга стоит у нас, которая отслеживает все атаки а, с космоса. Да-да-да, бьет она, по-моему, на 600 а, метров, сбивая метеоритики, астероиды. Ну и, в общем, все, что приближается к нам. Ну, я, в общем, настроил, я вроде бы как настроил ее только лишь на метеориты, чтобы она не привлекала слишком много внимания от всяческих разных недоброжелателей, типа как вот, типа челнока пиратов, который постоянно летает над нами и патрулирует. Кстати, не вижу, куда он скрылся, но я вам отвечаю, что он постоянно летает где-то а, над нами. Ну что ж, друзья, это наземная часть нашей базы, какую, как я вам и показывал. Здесь у нас изменилось, ребят, немножечко, но давайте с вами перейдем теперь в подземную часть базы, где у нас гораздо больше всего интересного. Да, наша, ребят, база претерпела изменения внутри. Сейчас я вам все продемонстрирую, не отключайтесь, пожалуйста, зрители, смотри это видео до конца. Дальше, как всегда, вишенку на торте я тебе специально а, ставил. запасайся чаечком, печеньками и... И приятного просмотра, братишка Скрэч погружается в глубины своей а, базы. Да, ребят, вот на таком небольшом углублении находится наша база под названием а, Рассвет. Вот тут, ребята, офигенная просто надпись есть нашей базы. Вот она, пожалуйста, перед а, вами. Тут у нас центральный вход, это логотип нашей базы, освещенный у нас вход, да, я бы не сказал, что здесь ну здесь, ребят, у нас есть единственный источник обороны, это такая же турель Гатлинга, которая а, просто уничтожает живую силу противника, но тут она, она уже настроена на любых враждебных существ, поэтому сюда очень сложно будет а, пройти а, врагу. Так, ну и а мы, ребятки, проходим дальше. Так, здесь у нас секретная дверь большая, а, в которую пока заходить мы не будем, а мы зайдем, ребят, наверное, вот тут вот с главного нашего входа. Ну что ж, Друзья, добро пожаловать на базу рассвет. Давайте посмотрим, как у нас здесь все устроено. Да, я вам уже показывал, что здесь у нас панелька. Это кто это? Обронил? Нельзя такие вещи ронять, это нам все пригодится Это же ресурсы, черт возьми Да, ребят, вот такая у нас панелька задач Какие-то задачки мы выполняем Так, выкопать ангар для кораблей Это, по-моему, уже у нас выполняется активно Добыча ресурсов у нас не выполнится никогда Потому что ресурсы нам здесь нужны Всегда сделать дрона-сборщика Сделать дрона-собирателя-спутников Вот это, кстати, да, вот это у нас тоже выполнено Респектоз у нас, значит, технику за, эту, за, за выполнение этой задачи Он именно этот пункт у нас а, выполнен. Да, ребят, вот такая оптимистическая таблица с задачами, которые нам необходимо выполнять Для того, чтобы вылететь со временем а, в космос Так, здесь мы, ребят, пока закрываем Это у нас опять останется все-таки под конец видео Поэтому смотрите, до конца не отключайтесь Так, добро пожаловать в научно-исследовательскую лабораторию Рассвет 1 Ну, можно просто оставить а, рассвет Это у нас самый центральный контейнер которым, В котором находятся все ресурсы нашей базы И их тут уже а, копится, накопилось, я смотрю, немало Только 130 тысяч у нас а, слитков уже переработалось Да, настроили мы систему, которая перерабатывает эти слитки у нас полностью, э, в полной мере, короче говоря Так, проходим дальше Проходя дальше, мы попадаем вот в такой вот коридорчик э, Из которого ведут сразу же три э, дверки Значит, здесь у нас самая главная комната управления а Дальше у нас идут жилые помещения Рассвет, они еще не достроены Я могу вам, ребят, продемонстрировать Но здесь вы толком ничего не увидите Потому что, ну вот, специально включу свет Здесь, ребят, еще на этапе разработки Все со временем я, конечно же, сделаю все эти жилые помещения э, нормальными Здесь будут нормально комнатки для а, времяпровождения персонала, который здесь а, присутствует. То есть, грубо говоря, для а, нас. Выходим отсюда. Да, у нас тут все на этапе а, разработки. Самое интересное, конечно же, давайте я вам покажу сейчас комнату управления. Добро пожаловать, ребятки, в нашу комнату управления. Здесь у нас часики, отслеживаем время. И тут, друзья, святая святых нашей базы. Это, конечно же, пульт управления, друзья, нашей а, базой. Да, я его недавно построил, начал а, немножечко и. Экспериментировать с модом, да Все подвязано на, на моде, который работает через программный а, блок Кстати, ребят, кому нужны будут а, кому нужны будут все моды Ссылочку на свою мастерскую модов я оставлю в описании Под данным видосиком Переходите, чекайте а, и наслаждайтесь, пожалуйста, офигенными модами Отбираю, как обычно, ребят, я только самые топовые и играбельные а, моды Вот один, один из них перед вашими а, глазами Что, ребятки, делает этот мод? А, заходя в кресло управления, мы вот таким вот образом можем можем отслеживать параметры нашей базы. Пока что я настроил их не так много. Это всего лишь знаешь, отслеживание заряда батарей. У нас пока что сто процентов, потому что мы пока ничего не тратим. Это у нас, значит, заполненность нашего, значит, контейнера. Да, вот таким вот образом можно включить. И можно, ребят, просто вот так вот переключаться. Заполненность нашего контейнера и турелька, которую я вам показывал на самом верху базы, тоже в нее, в ее контейнере отслеживаются вот таким вот образом патроны. Есть они там пока еще у нас 33, грубо говоря, процентика. Так, ну а мы, ребят, смотрим дальше. Это у нас энергетическая, это у нас, значит, емкость главного контейнера и турелечка. Также мы можем переключиться на модули нашей базы. Пока что, ребят, тоже их немного. Это всего лишь на все. Включить, выключить свет. Вот таким, ребят, образом мы можем погасить свет на нашей базе. Все, погасли огоньки. Остались только мониторы. Но, вы, как вы видите, ребят... Ой, туда нельзя пока. Как вы видите, друзья, нигде света на нашей базе а, не осталось. Вот такая вот, ребят, комната управления. Прямо как в Among Asi, друзья. Да, можно Просто-напросто на базе вот таким вот образом через панельку, через консольку включить или выключить а, свет Врубаем заново свет, потому что не люблю я, когда у нас а, темно Ну и, конечно же, а, кнопочка закрывания дверей Потому что, когда мы бегаем, у нас остаются по умолчанию открыты все двери И вот таким вот нажатием а, на одну кнопочку мы закрываем просто-напросто все двери на нашей базе И также, ребятки, можно их еще и залочить, эти двери то есть, эта игра э, целиком и полностью позволяет нам создать корабль в духе Амонг Аса, где мы можем да, какие-нибудь диверсии устраивать на подобной э, механике. Да, друзья, вот таким вот образом мы закрываем все двери на нашей э, базе. Очень удобно, но пока что функций здесь, как видите, маловато. Всего лишь, значит, цвет и всего лишь двери. Ну, я в план, планирую, конечно же, в процессе сделать побольше э, этих самых функций для управления нашей базе, базой. Ну, и это, собственно говоря, тот самый э, мозг нашей базы. Это самый главный компьютер, что здесь а, стоит. Также, ребят, дисплейчик для отслеживания всяких картиночек. Да, тут у нас переключается у нас рандомно всякие карти картиночки. Ну, в общем, вот такая у нас комната управления базой. А, рассвет. Ну что ж, выходим и идем а, дальше. У нас осталась еще одна комнатка. Давайте в нее тоже, конечно же, а, заглянем. Это у нас производственные помещения. Да, как они, ребят, были, так они остались. Здесь у нас пока что все на этапе разработки глобально ведется. Да, вот у нас видно, значит, жилой отсек в процессе, значит, ну, в принципе, все машины я уже настроил, они все работают как надо, тут же также у нас имеется небольшой контейнер, также у нас имеется старый маленький сборчик, до да, базовый, я его никуда не стал убирать, и также водородно-кислородная установка, в которой мы заполняем наши баллончики, кстати говоря, надо бы заполнить, да, у меня уже почти закончился, и выкинуть лишнее, так, все, ребят, избавился я от лишнего, и совершенно пуст. Так, ну что ж, а тут у нас стоят, значит, следующие установки. Да, вот у нас большой контейнер, вот у нас, значит, наш с вами рефайнери, то есть переработчик, который здесь все перерабатывает все, что мы привозим на нашу базу, причем с нормальной скоростью, так как он у нас стоит вот с этими вот здоровыми дополнительными модулями. Да, вот таким образом мы можем посмотреть на них с помощью нашего сварчика. Да, два модуля у нас здесь стоят, и поэтому рефайнери наш работает достаточно быстро. А вот тут вот снизу у нас, как вы видите, находится наш с вами сборщик, да-да-да, как же без него-то, он тоже у нас прокачан двумя модулями, и я планирую сделать сеть из этих сборщиков, да, соединяя их конвейерами, вот в эту сторону можно как минимум еще поставить такой один, потому что один иногда не справляется, а когда заказываешь слишком много всякого интересного, у нас просто-напросто сборщик забивается, да, одним типом какого-нибудь ресурса, и если ты начинаешь крафтить что-то другое, то, то туда уже это другое, к сожалению, не попадает, да, есть такой нюанс, надо срочно как-то это все дело решать, поэтому я тут со временем поставлю еще один сборщик, который будет параллельно, точнее последовательно работать вот с этим, который уже у нас имеется. Ну что ж, друзья, а мы идем дальше. Да, не буду я в ту сторону отлетать, да, вот туда, вот в эту темноту, а я вам, ребятки, ту сторону продемонстрирую немножечко с другого ракурса. Так, ну что ж, друзья, переходим в другую нашу комнатку. Ну что ж, как я, друзья, и говорил, на десерт у нас осталась еще одна комната. Пойдемте, я, вам, я вас сейчас с ней познакомлю. Так, ну что ж, вот тут на нас находится за этой дверью. Кто смотрел прошлый мой, ребят, ролик по а, Space Engineer, а, вы, наверное, уже видели. но там, ребят, у нас было все в разработке, а теперь у нас более-менее в законченном все а, виде. Да, ребят, эту комнату мы достроили, поставили вот такие вот огромные панорамные стекла. А здесь также у нас до сих пор висит предупреждающая табличка, что у нас кран а, заморожен по техническим причинам. И убедительная просьба не, не присоединяться к его узлам и деталям для вашей безопасности. Администрация базы а, Рассвет один Да, ребят, Кран на самом деле глючный, пользоваться нормально им могу только я, потому что только я знаю алгоритм, как правильно э, его использовать, чтобы он э, не бомбанул. Пока он у нас приконнекчен к нашей основной базе, он вроде бы не должен это сделать, но как только мы его отсоединим, он начнет себя вести неадекватно и стоит вовремя его просто-напросто отключать целиком и полностью от питания, чтобы у нас он не бомбанул. В общем, не, не такая уж хи не, не хитрая такая схема у нас управления этим краном, но тем не менее она есть. Это связано все ребята. Ребятки, с багом, который, видимо, появляется при взаимодействии с роторами. Да, друзья, есть тут такая фишка. Я смотрел на множество, множество видосах, демонстрировали этот баг, и он до сих пор присутствует. То есть, когда у нас слишком много роторов, да, и они как-то настроены удаленным управлением, они у нас начинают баговать, как только мы начинаем вокруг них кружить своим персонажем. Вот такая, ребят, фишка у нас есть. Ладно, но речь-то, ребят, не о том. Речь у нас вот об этой вот комнатке. Да, ребят, вот тут у нас комната в которой мы будем собирать наши маленькие транспортные средства типа дронов всяких мини-челноков и так далее она у нас не совсем достроена но уже функционирует как видите там уже стоит мой полноценный собранный дрон который я вам сейчас продемонстрирую все как говорится оставил я ребятки на финальчик здесь мы можем управлять светом вот в нашем вот в этом помещении да в огромном да вот таким вот образом у нас включаются здесь фонарики но у нас в принципе и так здесь светло вроде бы да я вот даже смотрите выключаю и мне кажется что там Достаточно светло, потому что очень много Всяких деталей появилось, которые освещают Все это дело, ну и а, с другой стороны У нас вроде бы на дворе сейчас уже день Поэтому у нас в целом, и в принципе, светлее Гораздо стало а, в пещерках Так, ну что ж, это у нас что, что такое? А, это у нас, по-моему, клавиша управления нашим а, Лифтом, так, ну что ж, давайте спустимся, ребят На лифте, в наш с вами вот этот вот а, Цех вот такой вот досборочный И посмотрим, друзья, вот на этого первого дрона Который собрал своими руками Братишка, скретч, черт возьми Как настоящий гребаный инженер Так, ну что ж, подходим и, наверное, сейчас мы а, на нем и прокатимся Ну что ж, ребятки, прошу любить и жаловать перед вами Экспериментальный проект а, в полной, как говорится, боевой готовности Под названием Крот Один этого парня, ребят, собирал добрых, наверное, часа два Если не больше, да, над ним мудрил, корпел, защищал все его модули, движки и так далее Но, тем не менее, а, этот, этот модуль, этот, значит, дрон Конечно же, требуется в доработке, его улучшении Потому что у всех дронов есть свои минусы Какие бы, ребят, крутые корабли не строили всегда будут нюансы и всегда найдется что можно а, переделать вот такой вот ребятки у нас получился а, вот такой вот получился у нас ребятки дрончик а, с двумя он оснащен двумя бурами которыми он легко и быстренько а, справляется с любой практически породой которая попадается на его а, пути перемещается он с помощью 11 двигателей обычных атмосферных они ребят не усиленные они все обычные самые лайтовенькие в этом его и проблема а, поэтому я ребята Использую его чисто для обурения тоннелей. Ну что ж, друзья, давайте его уже испытаем. Заходим, ребят, в панель управления и давайте посмотрим, как же можно к нему а, приконнектиться. Переключаемся на первую камеру. Это у нас самая главная носовая камера. Включаем свет, чтобы нам было все видно. Отлично. Так, движки у нас запущены. Я их запустил вручную. Батарейка вроде бы у нас работает. Поставляет нам энергию. Так, вторую отключаем, чтобы не тратилось резервную. Ну и поехали! Что я могу сказать? Поехали, ребятки, отстреливаемся. Так, вещание можно прекратить, хотя это может быть критично. Так, и поехали! Ой-ой-ой-ой-ой! Зря я вещание антенны отключил, потому что в этом вся и а, беда. Давайте попробуем антенну, мы все-таки включим вот таким вот образом. Да, ни в коем случае нельзя вещание а, прерывать. Так... Садимся мы снова в крота и полетели. Да, наш персонаж остается там. Давайте посмотрим сейчас на него. Так, я все-таки предпочту оставить панельку у нас, да, для того, чтобы понимать, как у нас чего работает Да, ребят, давайте посмотрим, вот он наш персонаж остался здесь, да Помашем ручкой, передадим привет А сами полетим, друзья, исследовать Давайте я вам продемонстрирую, что у нас сейчас здесь имеется Также на этом, значит, крате есть задняя камера, что мы можем посмотреть назад и подключиться к какому-нибудь устройству Также, ребят, основная камера это спереди Так, ну что ж, друзья, поехали, немножечко побурим Да, вот тут, ребят, у нас помещение огромнейшее просто которые будут использоваться для определенных... Ну, давайте все лишнее отключу. Да, ребятки, огромное помещение здесь у нас, да, вот я уже влетаю на него, вот оттуда мы, ребят, прилетели, да, вот оттуда, вот это, из этого цеха. И вот у нас огромное помещение, я уже здесь разметил, каркасы огромные поставил, чтобы понимать хотя бы, как здесь ориентироваться, потому что чем дальше я бурю, тем хуже начинаю ориентироваться. Давайте, ребятки, вот этот вот один пласт мы сейчас уберем. Так, буры мои работают, буры мои работают. И давайте потихонечку так Давайте я все-таки включу, значит, горизонт, да, вот тот круглешочек у нас справа снизу, с помощью которого я могу отслеживать, как же мне все-таки разворачивать крота, чтобы не накрениться сильно в бок. Так, смотрим, откуда у нас здесь начинается. Вроде бы здесь вот у нас сначала, да, и вот этот пласт мы сейчас попробуем убрать. Так, здесь надо, наверное, пробурить как следует. Давайте сейчас пробурим сначала вот сюда, вот в эту сторону. В общем, вниз можно пробурить. И вот таким вот способом у нас происходит бурение. Да, легко и просто мы начинаем грызаться в землю и бурить огромные туннели. Да, у этого крота радиус, значит, такой охват буров, что он может спокойно перемещаться по своим а, туннельчикам. Так, здесь мы выглядываем, смотрим. Здесь вроде бы все нормально. Так, накренился наш парень. Давайте его выправим. И вот таким вот, ребят, образом мы можем копать весело и бодро туннельчики. Да, на этом крате я это все и выкопал дело. А, очень бы долго я, ребят, копал, если бы я копал обычным буром. Это просто нереальная заморочка. А вот с помощью этого парня получается сделать вот такие вот интересные вещи. Сейчас давайте, ребят, я вот этот один ряд проеду, пробурю, и мы с вами продолжим. Так, да, кстати, от работы буров наш крот постоянно начинает а, корениться. Его коренит постоянно вроде как а, вправо, да, заворачивает. Да, это из-за того, что здесь у нас работает физика, насколько вы знаете. Так. Ну что ж, вот такой вот, ребят, наш крот. Вот так мы производим а, первичное бурение а, наших с вами пород, которые мешают пока что нам постройки. Да. Нам, ребят, нужно развивать базы именно под землей, так как мы должны быть защищены от метеоритов. Это наша самая основная цель. Что-то тут большой какой-то жирный пласт попался. Даже я вот сейчас чувствую, что у меня над головой остался еще один огромный пласт, не убранный. Ну, естественно, я его потом приберу. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось, как мы пробурили. Да, над головой у нас остался пласт небольшой. Ну как небольшой, достаточно не маленький такой, да? Просто здесь мы уже упер ⁇ А, не, вот он откуда он начинается, да? Что там как-то прям глубоко, прям... Опачки, вот это надо все дело убирать. Достаточно маневренный аппарат, я вам скажу, да, он как бы не тормозит. А, налегке, а, в, в, в неснаряженном состоянии, в незагруженном, он весит всего лишь 17. 18, короче говоря, тон, что позволяет ему легко и просто маневрировать. Вот так вот даже и мы, если зацепились за что-то, мы можем легко и просто выровняться, да, не напрягаясь. Ну и, конечно же, он в управлении достаточно простой, понятный, то есть влево-вправо, а, вниз-вверх. А, и, конечно же, боковые крены отрабатывает как нужно. Но при условии того, что, что у нас ни один из двигателей не поврежден. А такое, ребята, иногда случается. Поэтому еще раз напоминаю, что данный аппарат нуждается в доработочке, а, Данный аппарат... А... Значит, я уже разместил а, в библиотеке Стима, да, в своей мастерской. Кому, ребят, интересно будет, конечно же, переходите, скачивайте. все в свободном доступе, а, все специально а, для вас. Ну и давайте сейчас немножечко а, посмотрим на его тяговые характеристики. Я немножко наберу сейчас руды, и мы с ним, а, с этой рудой, полетим обратно сгружаться на нашу базу. Да, давайте, ребят, нагрузимся, как мы обычно это делаем. Левой кнопкой мы бурим, значит, а, без ограничений. А вот на правую, когда мы зажимаем, мы начинаем бурить а, со собиранием от того, что мы с вами а, добываем. Да, вот уже 32 тонны, 35 очень быстро, ребят, добывают. 36, 39. Не буду, ребят, я больше добывать, потому что знаю, что если мы больше 40 добудем, а, наш с вами крот а, может пойти просто-напросто а, Ко дну. А, вот он, ребят, уже очень с большим трудом у нас а, перемещается наверх. Так, включим камеру заднего вида и давайте сейчас полетим, наверное, мы а, стыковаться к нашему отсеку для выгрузки. Так, нам, на, надо, надо сейчас срочно подняться. Давайте, вот, ребят, смотрите. Как он медленно у нас поднимается. Это из-за того, что у нас уже а, нагружен он по максимуму практически. И поэтому и поэтому летает и поднимается он очень медленно, потому что те движки атмосферные, которые стоят на нем обычные, они, грубо говоря, не тянут слишком сильно, и поэтому нам приходится э, жертвовать, да. Поэтому, ребят, я и хочу его модернизировать со временем. Ну что ж, вот мы уже сзади, так можно свет отключить. Тут уже достаточно светло, хотя нет, пускай останется. Мы уже подлетаем к нашему стыковочному коннектору, и вот таким вот образом у нас происходит стыковка. Да, мы пристыковались нормально, выравниваемся, и, как видите, уже при пристыковке у нас пошла... Хотя нет, еще не пошла, ребят. Давайте состыкуемся Сейчас сначала мы выключим, наверное, все наверное, Так, пристыковка. Нажимаем на букву купе Пристыковались и у нас ведется сейчас а, Разгрузочка. Выключаем двигатели а, Выключаем а, свет, конечно же Мы и ставим батарейку В режим зарядочки. Причем Обе батареечки. Ну что ж, и вот таким вот образом У нас работает этот парень. Он добывает Для нас огромное количество а, Ресурсов. Да, он может добывать Ресурсы и он может также копать Вот такие вот огромные туннели. Да, ребятки Туннель у нас тут, конечно же, огромный. Ну и план у нас тоже большие на все это дело. Ну что ж, дорогой зритель, вот такая вот у нас база под названием «Рассвет» получается, да, она у нас ширится, потихонечку мы ее увеличиваем, потихонечку добавляем новых дронов, новые челноки, но в, пла в планах у нас и в перспективе, конечно же, постройка огромных космических кораблей, с помощью которых мы будем вылетать в космос и там уже будем, значит, а, искать себе совершенно новые ресурсы, но нас ждет очень много интересного в плане того, что сейчас я, ребят, собираю качественные играбельные моды для данной игрушечки и у нас выживание наше становится а, сложнее тем, что появляются всяческие пираты, всяческие разные фракции, которые нам со временем просто не дадут а, жизни, и нам придется хардкорно отбиваться от наших а, от всяких, от всяческих напастей и а, недругов. Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу космических инженеров? Пиши, пожалуйста, свое мнение в комментариях, я тебе непременно отвечу. Играйте, друзья, только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея! Еще обязательно увидимся!